Приветствую вас, друзья! Увидел, что в кабинете появились новые еще функции, добавились еще соцсети, поэтому хочу вместе с вами пройти этот такой простой путь, но вместе, как говорится, веселее. Заходим вот сюда, в этот раздел. Вот тут добавились Twitter, особенно увидел про Телеграм. Поэтому хочу, на примере Твиттера, понятно, что подключить, авторизоваться, есть. И нам засчитали Facebook. Есть Google+. Есть ВКонтакте. Вот там через VPN, наверное, придется. Да. Поэтому это позже сделаю отдельно. Он у меня на браузере Opera работает. Поэтому отдельно потом подключим. Ну и вот мы сейчас подошли к подключению к Telegram. Для этого нужно добавить телеграм-бота Drop the Bomb, отправить ему код 1321. Делаем, нажимаем сюда. Нас перебрасывает, перенаправляет вот сюда. Нажимаем запустить. Отличненько. И отправляем тот код, который мы скопировали. Теперь, я так понимаю, мы возвращаемся сюда и нажимаем. Вот нам даже что-то уже тут ответили. Спасибо, вы подключили тегром, вам было начислено 2 ДДБ Отличненько. Вот так вот все. Так, с контактом надо будет немножко по-другому поработать. Поэтому позже его сам подключу отдельно. Хотя можно и сейчас вместе пройти. У меня тут две страницы. Одна там, где, так сказать... О жизненном о душевном вторая страничка там где я больше общаюсь о бизнесе вводим любимые капчи так. заходим на вторую страничку Наверное, скорее всего, нам надо здесь зайти в Опере, зарегистрироваться, в смысле верифицироваться. То есть, что мы сделали? Мы зашли в оперу, там, где у меня через VPN работает ВКонтакте, моя страница, там, где я уже размещаю информацию про этот ресурс. Заходим сюда и здесь, то есть и здесь же я вдруг зашел в кабинет, чтобы на этом в этом же браузере. И теперь подключаем ВКонтакте. Отлично. вот так вот, все, мы готовы для работы, для выполнения заданий. Всем творческих успехов, всего хорошего, до связи, до свидания. Наступает новый мир, новая реальность, в которой деньги постепенно сменяются разными цифровыми активами.